Я, Алексей Николаевич, приобрел автомобиль в автосалоне Альтера. В выборе автомобиля очень сильно помог Денис, менеджер. Подсказал, какой автомобиль, как лучше. То есть ехал за ним, а при помощи подсказок выбрал, лег на другой автомобиль.